Ну что, мои дорогие, никакого разнообразия, продолжаем проходить наше задание в прошлой серии. Мы сделали достаточно много, достаточно много. Отомстили за 136-го, все уничтожили, все по красоте. И даже пусть это было сделано почти по стосу. У нас это не стрелка. Все не то и все не так. Чтобы сбор рынка, используйте одновременно значение из мозга и анальный зонд. Воу, это круто. Так, новый самолет дяди Сэма. Дядя Сэма. Я думал, это будет не дядя Сэм. Ну ладно. Армкро будет присутствовать на открытии военно-гражданской авиакомпании. Продолжаем с вами, ребят. Всем я рад, всем рад. Подпишитесь на канал, кому нравится. Ставьте палец вверх, не забывайте. Пишите комментарии. Пора нанести удар по вооруженным силам. Ты должен проникнуть на самую главную военную базу и выяснить, что затевают военные вожди. Не волнуйся, Покс, всех умных мартышек я прикончил, остались только альфа-самцы с волосатыми кулачищами, которые ничего не смыслят в межгалактических войнах. Да блин, сами как будто не понимают, если у планеты нет орбитальных ионных пушек, сами виноваты. Так, надо проникнуть на военную базу, но это будет изи. У этих людей же крайне примитивное представление о военных действиях. Именно это меня и тревожит. Силы их вооружения как раз хватит, чтобы уничтожить самих себя. И все наше галактическое упакование развеется по ветру, как ядерный гриб. Так, извини, чувак, ты мне нужен. Обидно будет. Ага, ладно, схожу пока на базу. Постараюсь, посканируя обезьянь и мозги. Постараюсь в этот раз, чтобы они тебя не заметили. Хватит с нас осложненностей. Сам знаешь, какими нервными бывают эти дикари. Hey, да ладно, ты же знаешь меня. Вот именно. Так что постарайся их всех не убить. Ну все, отлично. Что-то у меня с картиночкой. Что-то она, по-моему, это... По-моему, она что-то не то. А, не, вот все нормально. Так, стопы, я не понял, что... А. Использовать проникнуть на базу. Так, если я сейчас войду, нормально все будет? Отлично, закрытая зона и все прекрасно. Надо было вообще за эту кошелочку превратиться. Так, просканируйте мозги офицеров. Да изи вообще. Опа. А, зона сокращается. Все, я понял. Вот этот, вот этот вот, вот это вот самое нужное. Ага, еще зона сократилась. Отлично. Так, вот это он. Я же сказал. Отлично, теперь следующего офицера ищем А как они выглядят примерно? А, так они в этих шапочках Фу. В чем проблема-то? Это новое оружие может предо... представлять для нас опасность Сканируй людишек и выясни Так, отлично, еще одного нашли Так, надо сканировать твои мысли теперь Отлично Так, чертов звон уже мне уб... Так, понятно, это не то Это не то на самом деле, на самом деле, люди же намного умнее Если бы они взяли мозги очень многих ученых Они бы как раз-таки бы об этом крайне не пожалели Так, давай Ага, отлично, хорошо Так, вот это, наверное, офицер Отлично Пачка сигареты крепкий кофе Вот что поможет Хиггису успокоиться Перед схваткой с Армфиской в главном задании так, скоро верховный военный вождь выйдет из главного здания. Думаю, тебе стоит забраться куда-то повыше. А как тут? Залезть можно? Лестница есть? А, он тут есть вот так. Вообще прекрасно. Я могу, блядь, и отсканировать их мозги, и все на свете. Да стой ты, стой, куда ты, куда ты спешишь-то? Не спеши так, мозги, мазочки, мазочки отсканируем. Отлично. Прекрасно, мы наверху. Да еще и в виде военного. Блин, вот это меня бесит, конечно, когда ты такой. До сих пор ничего не готов. Но X13 отлично проявляет себя на испытаниях на прошлой неделе. Но тут uh, заминочка вышла. Заминочка. Сюда самаркви уедет. Посмотрите, как эта штука летает. И что я должен ему сказать? У нас тут осложнения возникли. Так, I'll не понял. Ослождение, я вам покажу осложнение. У меня под трибунал полет, салаги, вы бесполезные, блядь. Слышали? Да ладно, покажите гостям ядерную бомбу. Делов-то. Я не делал того, платил 40 миллионов долларов, чтобы любоваться на очередные ядерные испытания. Я платил за лучший в мире истребитель, твою ж Сам сейчас пойду в 13 сектор и разберусь, в чем там дело. Генерал Там что-то. Не надо ходить принцип. Испытания пройдут по плану. Что? Выше секунду назад мне сказал, что X13 не полетит. Я сказал, что он не готов. Но будет. Показательный полет пройдет как надо. Доверьтесь нам. Мы из органов. ха это прям все так и объясняет, конечно, прекрасно. Сканируйте генерала Хиркокса. Так, убейте ученых, отвечающих за проект, бла-бла-бла, и -бла -бла, все такое. Так, опытный образец станет бесполезен, если не будет ученых. Я отметил их местонахождение, поэтому, пожалуйста, расколбасьте. Ну, короче, это будет изи Вообще-то, Покс, незаметность это не по моей части Так Ты его слышал? Поджигай горильник Извини, чего? Они любят гриль, но хватит слушать гриль Фу, я же просил пожарить мясо, не обугались Сам знаешь, Покс, тут любят погорячее так, заманите ученого на минное поле Уроните на ученого ящик Ха -ха, прикольно А где тут минное поле, интересно? Мне даже стало интересно, где тут минное поле Это реально прикольно Тут есть такие задания дают, знаете, как будто чтобы Чтобы он умер случайно Понимаете, вот это, вот, вот это вот В этом-то и вся классность А как мне туда проникнуть? Так, я думаю, он боли здесь не чувствует, поэтому залезть на короче, проволоку не увидит. Я понял. Заметьте, все вот эти вот э, ребята из... Э, как они называются? Не из офиса? Как, как же он там... Короче, из Маджестика, назовем их так. Они все как-то, знаете... У них не работают эти штуки, чтобы меня спалить. Так, на него надо ящик уронить, Да. Это-то я могу Бля. Я вообще-то не хотел спалиться Дайте мне другой ящик Где этот ученый-то? Где ученый-то? А, вот он Бля, промахнулся, прикиньте Где ящики-то все? Тут еще ящики остались Да подождите вы блядь. Видите я тут занят Роняю ящики Бля это, это, это не сработало а жаль, а жаль Вот так вот сделаю Вот здесь встану Понятно я понял Я повыше-то залезть могу Ой отлично Ой хорошо Блин А как я должен был уронить на него ящик Мне вот интересно Так, мы вот выйдем сюда. Сделаем вот так и отлично. Хорошо. Они вот не знают, где я. Ну и ладно. Блин, я мог вообще. А, стоп! На ящик. ящик уронить вы имеете в виду. Стоп. Сейчас, возможно, будет проще задание заново начать, конечно. Стоп, а где? Что-то я потерялся. Дедь машина-то, блять, которая должна была уронить все на него. А, вот она. Блин, они ее взорвали. Так, ладно, давайте-ка попробуем заново. А надеюсь, там же недалеко, правильно? Я ушел. Блин. А жаль. Сейчас мы все быстро сделаем. Ай, бля. Все, ладно, сейчас быстро это пропускаю. Читать ничего не будем. Ага, хорошо. Быстро, быстро, быстро, пулей, пули, пулей. Ну, мы сейчас быстро I mean, это выполним, on. потому что эта проблем никаких war, не составит. On. За мной. Отлично. Бежим, бежим, бежим Ну, я потратил, получается, ваших 8 минут времени, ребят Я мог это пройти не по стелсу, а, а уничтожая просто все на своем пути Но мне интересно, что будет, если это пройти Блин, ну здесь, в принципе, разницы нет, что по стелсу я прохожу, что не по стелсу То есть, кто, в принципе, разницы сильной не имеет Так, быстро, быстро сканируем мозги, ребят Так, вот тут вот один стоит, я помню. Hey, я даже примерно me. помню, где что находится. All... Ну давай, резче. Mm -hmm. Отлично. Pigeon, а, I хорошо, один есть. Их discuss. тут всего трое, так что это не составит проблем даже. Пока вот так вот сделаем, чтобы уменьшить, так сказать, место, где мог that, that стоять этот хрен. It. Так, ну того я отсканировал, хорошо. Бежим, бежим, вот туда oh далеко God бежим, вот туда далеко бежим Сначала я не шарил, а теперь как шарю, а у вас как настроение Вот вы смотрите видосик, да? Поставьте палец вверх, если вам понравилось Обязательно подпишитесь на канал Предлагает игры для обзоров. Что? А, блин, я хотел это прочитать. Почему-то обязательно. Хотя это просто их мысли, в которых есть шутки, и вы можете это читать. Отлично. Задание будет выполнено. Так, теперь мне вот сюда. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так и вот так. Все, я залез. А вон, кстати, этот генерал идет. Похож на него по камере. мере. Так. О, теперь дальше, дальше, дальше. Пропускаем это дело. Потому что тут очень интересные. Идем, идем, идем, идем, идем, идем. Так, теперь видим ближайшую цель. А карта есть, кстати? А карты, кстати, кнопки с картой нет. Печалька. Быстро, быстро, быстро. Так. Да их ты! Блять. О, баный рот, пиздец. Ну как так-то? Я так спешил. Вот мне единственное, да, уже бесит. Вот что. Вот смотрите, подхожу я. Если я види человека, почему он забирает, блять, его мозги? То есть это вообще как-то ненормально. Он должен был что сделать? Правильно? Он должен был отсканировать эту штуку. А еще меня бесит, что за человека, например, не могу там летать. И все такое. Так, сколько? Смотрите, сейчас я это сделал за пару минут. У нас есть время. У нас есть с вами время. Надо пройти красивенько, очень красиво. Отлично, бежим. Я не могу делать рывок, я не могу ускориться, потому что они, по-моему, всегда бегут. Они бегут, то есть, типа... Жалко, что они никак виды не изменяются, когда я он. Я он, значит, я он, и все. Вот видите? Так. А почему они по мне стреляют, я не пойму. Блять. Да я по... А, он по ним стреляет, значит. Он ты говна, кусок, что ли? Ты прикалываешься? Да я понял, понял. Нельзя потревожить людишек. Да, да, давай. Пиздец. Вот это подстава Не волнуйся, Пакс Так, летим чуть дальше просто, чем обычно Да, да, чувак У тебя больше нет вариантов Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим Делаем вот так Спешка, нельзя спешить Вот тогда я не спешил, читал, Все было прекрасно, а теперь что? Я спешу, и пипец И 13 минут просто зря Просто такие типа До да свидули Ну хочется же пройти красиво Реально хочется пройти красиво Ага, хорошо Бежим, бежим, бежим По мне они вроде не стреляют Там вроде стрельбище, да Отлично Да ладно, ты же меня знаешь Вот именно так же, постарайся их всех не убить Отлично, сейчас мы прям сократим А, хорошо, отлично, первый отсканирован Надо было, кстати, через дом не слева обходить, а справа Сейчас он будет тут слева. Отлично. That's Прекрасно. Так, Can мы обойдем это вот right здесь слева. Не военных здесь, кстати, много. Но я не понимаю, почему здесь нет этих штук, которые Should бы меня полили. Ну, чтобы это было, например, посложнее, там и все Should такое. Так, ага. И... А а ага. Даже так. Ага, прекрасно То есть, в принципе, если я с первого раза нахожу нужного, то он сразу же его определяет Ага, все, я наверху Фух, жаль, что вот эти диалоги пропускать нельзя Ага, я на крыше, прекрасно Да я понял, понял, все, погнали Погнали, погнали, погнали все, отлично. Я, а, не, не очень... а оно обновилось, нифига. Отлично. На самом деле, надо было его заставить пойти за мной. Было бы еще класснее. Убейте ученых, уроните. Блин, ладно. Это последняя попытка. Если ничего не выходит, ну значит ничего не выходит. Отлично. Идем дальше так нам справа просто так по пути от нечего делать буду просканировать их и все блин а где тут вход я так и не понял по моему он справа просто здесь все в этих саных заборах блять мне это так бесит ну просто там заборы там заборы там заборы это реально бесит тихо тихо картиночка а вот вот он, ящик. И... Опа! До свидули. Отлично. Так, нам только здесь можно выйти. Ну и зверь же, наш сержант. Ну, тут такие мысли, они чаще всего схожи. Туда маршируй, сюда маршируй. В жопу себе засунь это. Эти слова. Тут и гражданские есть. Ну, типа, хорошо, что их сюда добавили. Ну, потому что... Это так и должно быть, здесь должны быть гражданские, те же самые повара, там, уб... ну, к примеру, да, там уборщицы. Не только же, наверное, солдаты все делают, ну, как мое мнение. Джуджи mm -hmm. mm -hmm. чудесный Juju. газон, прекрасный Juju, сад, Juju. дорогуша, Juju. сучка ты крашена. Juju. Так, что-то я не поймал, как здесь войти? Эй, спал, Мелвис, я тоже так могу, траля ля ля траля ля, -ля, -ля, -ля, -ля, -ля. Так, а как мне его заманить на монета, на минное поле? А, -а, а, я понял. Ага. Отлично. Доберитесь до центральной площади. Прекрасно. Меня не спалили. Все три задания я выполнил. Отлично. Просто я тупенький. С первого раза я ничего не могу. Вот это на самом деле. Как-то было, блядь, в прошлый... в прошлый раз намного сложнее. Здесь просто, знаете, вот, добавили вот такие вот моменты, как с выполнением вот этих вот... Сделай то, сделай это. Сделай так, чтобы это было так. А я сделал это, получается, как несчастный случай. Подмани врагов. Пушими немного, когда они повезут ближе. Прикончи их всех. Да ладно, вы прикалываетесь. Я сделал этот. О! Что могу сказать? Вот это я, конечно, могу, я не спорю. Так, что мне еще надо сделать-то? А... Вот туда запущу. Так, куда еще можно? давай-ка вот так вот сделаем хорошо так проберитесь до ангара через люк это вообще не проблема чем быстрее мы это выполним тем будет лучше я долечу я долетел прекрасно Ага, то есть он не может дважды так сказать использовать Прыжок Дальше по плану замедлить хома. Миллиотрих кусков. Нужна небольшая диверсия. Для На начала отащик X13, который лепит эти... Опять тишком полсом. По, сколько можно. Сказано же, диверсия. Иди прикончи всех людишек Это этом ангаре, что оборудование. И заполучи все это. Так, давай мозги у тебя заберем. Они, кстати, надеюсь будут тепленькие и жирненькие. Вкусненькие, так сказать. Блин, ну это все вот так вот взрывать, это все так долго. Так, повредите опытный образец. Конечно. А, это летающая тарелка. Да ладно, ебать, ни хрена себе. Ни хрена не замутили. Вот это не красавцы, конечно. О, этот летит идет. Нам нужно спрятаться, да? Как нас никто не видит, блядь, скажите мне, пожалуйста. Эх! Это, конечно, смешновато здесь. ну ничего. Все не работает, они думают. Пиздец. Этот сразу поник. Ну, что там у вас? Дихая рация, конечно. У нас обнаружено нарушение параметров. И вы об этом так спокойно говорите. Кто-то прошел мимо охраны, проник 12 ангар. И все там раздолбал. Наш секретный космический дружок Похоже на то. То есть вы его не поймали? Почти поймали. Почти не считается, а агент. Как только он сунется на базу, сразу уберите. И ни слова, никакой помощи от военных мы больше не хотим. Сообщите, когда вы его возьмете. Слушаюсь. Такой вот мразь. Они, получается, на, исходя из того, что изучили, начали делать такую же тарелку, только из того, что имеется. Вот это круто. Отлично, 2200. Видите, это хорошо. Ученые испарились. Неудачный эксперимент с полной бутылкой воды и горючим эксцезе с магнетическим кварцем в пропорцию 2 к 1. Физики или химики должны были посмеяться здесь, потому что я не шарю. Потому что я не шарю. Так, у меня там какое-то улучшение было для чего-то. А что я хотел улучшить? Скажите мне, пожалуйста. Что я хотел улучшить? У меня есть три косаря. Мы, вот эту штуку можно на самом деле улучшить. Хотя, знаете что? Телекинез улучшим. Вот это будет стоящее. То есть в конце здесь уже можно будет поднимать тачки. Нужно 6000 тысяч. Блять, 6 тысяч, это хуйня. Че, мы еще одно задание успеем выполнить? Успеем, погнали. Теперь сейчас будем действовать жестко и быстро. Я боюсь вот эти интрушки пропускать, потому что, типа, мне кажется, что сейчас начнется видеоролик, и такой я все пропущу. Пригнись и накройся. Гонка вооружений навсегда Улучшать вооружение тарелки и свою способность, чтобы уничтожить всех людей. У нас есть 8 минут, чтобы пройти эту главу. А вот она и тарелка. Поломанная такая вся, побитая. И сейчас ничего не выйдет. Ух, тут сейчас все генералы собрались. Их можно всех кокнуть. Генерал, to... рад видеть вас здесь. Я думал, be слишком be... заняты You're проблемами в Калифорнии. Никакие проблемы не отвлекут меня настолько, Джек, чтобы не полюбаться на очередной фиаско ВВС. Капрал, давайте покажем нашим гостям, на что способна эта красотка. Так. Вертикальная взлет и посадка. Что вы на это скажете? Сломалась. И это все. И Это и есть ваше Паттерсон. супероружие. Паттерсон, бегом передай Магрейди, чтобы мигом поднял птичку в воздух, если не хочешь в ближайшие 20 лет болты крутить. Срок... 40 миллионов долларов на это. 40 миллионов долларов. 40 миллионов долларов. Крушение нового самолета. Хикс винит саботажников. Армквист некомпетентность исполнителей. Отлично, мы им подосрали и все прекрасно. арки сейчас инспектирует одно из этих их примитивных воздоплательных устройств, над которыми мы немного поработали. Отличный шанс для нас навсегда уничтожить их не до ПВО, а заодно и его самого. Скажи, что сейчас можно сделать это несколько. Отлично. Момент, дай только зарядить лучшего дезингрератора, и все будет тип-топ. Нет, Крита, послушай, они прямо сейчас готовятся взорвать на полигоне ядерное устройство. Так, я понял. я понял. Ядерное устройство? Не пальцы мартышки It's можно гроб заказывать. Так где тут вход? Вон там вход. Окей, отлично. Блин, я уже подустал немножко от этих как, от uh, того, что мне надо, like от того, что мне нужно делать это скрытно. Что ты сделал, пиздец? Да, блядь, да как они меня спалили это ебаный рот? Бежим, бежим. Ну, так, ладно, хорошо, хуй с ним. Похуй вообще. Так, загипнотизируй водителя. Подожди, стоп. Нет, Крипто, ну, гуманаты знают о тебе. Скорее на орбитальный... Каб... Блядь, ну ебаный рот. Это реально надо пройти скрытно. Не, ребят, походу у нас 10 минут не хватит. придется заново начинать. О, так, хорошо. Где там этот чели, которого я должен был загипнотизировать? Вон он. Пиздец. Блин, ну тут же не написано, что нужно добраться незамеченным. Вот реально этого не написано. А еще я помню, как они меня палят, ну да ладно. Это получается, когда на меня, в меня патроны попадают, я сразу же это самое то. Так, загенетизируй, прикажи ему отправлять транспорт в сторону аэродрома. Так. Сейчас будет смешно. Десять тысяч тонн. Данжер. Ебать сейчас будет здесь, походу, пиздец. Она такая маленькая. А вы представляете насколько она опасна? Воу, мазафака White Loat Хе-хе-хе <с> <с> Пиздец Так, сопровождайте ядерное оружие до базы Хорошо это не проблема Арквист мой герой хе <связываю> хе он взял так и выехал блядь. <связываю> Отлично, лучшее сопровождение судя по всему это тот, кого я захватил, мозг Буду вот здесь вот так вот ехать и иногда их мозги это Блять. Да тихо, ты тихо. Давайте просто вот так вот сделаем. До uh свидания. -oh. Uh -oh. Я зря, конечно, это сделал, но ничего. Ой, блять, я спрос Бля, ядерное устройство уничтожено. Да ты угораешь, да здесь бы такой бы взрыв был бы, ёшкин кошки. да вы угораете, реально. My... До свидания! Uh -huh. Ну ладно, надо, короче, это вот так вот сделать! Uh -huh. На самом деле вот так вот проще всего делать. И все. Просто вот так вот людей всех отгонять. В них коров иногда бросают. Вот и все, и ни проблем никаких нет. Это вот реально вот так вот делаешь, и все, и на свете все прекрасно. Опа. Так, надо идти вперед. Так, стоп, а как мне камни убрать? Так, убейте с дороги камни, уберите с помощью... У убейте солдат с помощью камней. Да без проблем вообще. Там еще есть кто-нибудь? Да сейчас, сейчас я все уберу. Отлично. Проезжает? Едешь? Едет. Трупы надо тоже убрать и камни убрать. Так, отлично. Где тут солдаты-то, блядь? Со всех сторон повылазили, суки. Ох, вы ж суки. Да где-где-где кто стреляет-то? До свидули. До свидули. До свидули. Гуманду устанавливают на дороге взрывчатое устройство. Да это не проблема. Так, убейте солдат с помощью мин. А, есть. Есть, отлично. Есть, отлично. Есть, отлично. Ах, суки. Ядерное оружие почти уничтожено. Ну ты ж сука Сур, сур, блять Блядь, да сука, это что так сложно? Вот реально сложно Вот это реально уже сложнее, вот это уже началось Блядь, так пожалуйста, не с самого начала, пожалуйста Фух, с минных полей, отлично Так, тут кто-то есть? Нет, еще, ладно, хорошо Пошел нахуй Блять, ладно, фух. Так, гуманады устанавливают на дороге. блять, блядь, блядь, мне надо вперед выйти. Отлично. Буду на дороге стоять, чтобы это, мины, если чё. Да иди ты нахуй. Так. Ага, хорошо. Обратно. Давай, давай, давай. Ай, блядь. Хорошо. Так, так, так, ты не едь, не едь никуда без меня. Без моего ведома даже не исуйся, блядь. Машина ты, гуманоидная. Ой, блядь. Так, все, хорошо, можно, можно бежать дальше. Тихо, тихо, тихо, тихо, блядь, сука, и мины, блядь. О, отвлекся на одного гуманоида, все, пиздец, все. Поехали, поехали дальше. Быстро, быстро, быстро. Пулей, пулей, пулей. Рванули. Идем дальше. Давай, давай, давай, давай, дальше. Вот так вот быстрее всего передвигаться. Отлично. Где там? Кто, блядь? Пошел нахуй Ах, сука! Где, где, кто, блядь? А ну-ка, блядь Где-нибудь еще кто-нибудь есть? Блин, почему она цепную реакцию не может вызвать? Да вот это вот меня бесит Блин, да их проще убирать просто Тихо ты, блядь! Даже не думаю ехать на мины, падла Не видишь, тут может быть минное поле Кстати, а, <плодил> а чувак Ага, хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо, отлично И Опа Бля, вот это сейчас будет сложно, да, судя по всему? Бля, нет, сюда, походу, я не должен был доезжать, короче Сейчас они его все равно уничтожат, потому что их тут слишком много Так, окей, будем поступать по-другому, так же, как и военные, в принципе Я не думаю, что он их всех будет сбивать, там и все такое на свете. Так, ядерное устройство почти уничтожено. Да, да, я вижу. Я не слеп, конечно. Оп, оп, оп, оп. Так, где там еще? Так, надо вот этот танк уничтожить. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. Убиваем, убивай, убиваем этих козлов. Быстро, быстро, быстро, вот так, вот так, вот так. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Они тут, конечно, испытывают разную хрень, но ничего. Это ничего страшного, в принципе. Так. Отлично. Сейчас мы еще его уничтожим. Ага, отлично. Блядь, почти. Почти доехали, да, добрались? Отлично. Активируйте ядерное устройство. Как мне его активировать-то? Ага. Отлично. Симпс, да? надо валить, да, до самолета. Обезвредите бомбы. Что-то там, что надо сделать? Так, обезвредите бомбы. Так, сейчас. Подождите. А какие бомбы ты мне надо обезвредить? Людишки почти обезвредили бомбу. А, то есть не где, где, блядь? Как ты че, охренел, что ли? Понятно. Вот так вот не понял, что это такое. Не понял. Вы что, охренели, что ли? Совсем пиздец. Охреневшие, а какие. Держи анальный зонт. Они тебя окружают. Это упрощает задачу. Быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. Вот так вот, короче, просто делаешь и все нахер. И им ничего не поможет. О, спасибо. Это вот, это, вот это вот, вот это вот реально упростит задачу. Да, ребятки все заражаются, а я собираю мозги. Красота, да? Понятно. Ой, ебать, сколько мозгов. Так, ты справился. Наполовину. Минус. Минус. Минус. Минус. Минус. Минус. Ты время тянешь или с целями разбираешься. Дыши ровно. Обороняйся. А что тут обороняться-то? Бегаешься, хлупишь. Да радуешься жизни. Вон они сами заболевают и все. И никто мне не помеха ты в принципе. Отлично, еще двое заболели. Убить солдат с помощью ракет? Ой, вот это вы мне поздно сказали, конечно. Ну давай. тебя. Нифига сколько ученых летит Че, я выполнил это задание, нет? Не те ракеты ты хочешь сказать Опа Вот и все Бля-бля-бля Ты еще не выдохся, я тебе верю Ой, они друг друга убили Какие молодцы А че так мало, блин? Я бы хотел побольше мозгов на самом деле Понятно, минус, минус Так, ты справился с криптом, а теперь с солнечным вихрем беги из радиуса поражения А, все, я понял У меня есть полминуты, типа, но это изи Так, осталось 30 секунд Ну, я быстрее доберусь, почему? Потому что это изи вот так вот бежать это, ну, типа, вот так вот проще всего. С солнечным вихрем. Вот это он, конечно, сказал прикольно. Все, до свидания. 10 секунд. Мне было бы еще прикольно, чтобы он говорил. 9. 8. Иш... Ухебать. Это же пиздец, реально. То есть он взрывается. И зона поражения. Ухебать. Взрыв на военной фабрике. По выпуску флагов звезда полосатая слава разлетелась по Америке. Это же пиздец. не могли бы вы мне объяснить, почему наши войска покидают зону 42? Они не отступают, они перегруппируются. Все под контролем. Вот как. То есть это не наша ядерная ракета уничтожила аэродром? Да, это опять Красный Диверсант из Санта-Модеса. Он к нам просочился. Нарушили ход экспериментов, но не волнуйся. Его уже ловят. То же самое вы говорили в Санта-Модесе. Если честный, генерал, я начинаю сомневаться в вашей решимости. Да решимости у меня выше крыши. Этим взрыванием меня а он меня хотел прикончить. Вы хотите сказать, что красный диверсант что-то имеет лично против вас? Может вы не понимаете с какой идеологией мы тут имеем дело имеем Не-не-не генерал я очень серьезно воспринял ваши слова Об этом должен узнать президент Возвращайтесь в столицу Я вам не подчиняюсь Я этим вопросом я и говорю от лица президента И вам это известно Ох уж этот Маджестик Бля я его не убил? Жаль А жаль Стоп Не понял. че я не понял, но он все-таки остался жив, да? А, тут что-то не понимаю. О -о -о. Надо лететь за ним, да? Это, типа еще не конец задания был? А, не, все, задание выполнил. Сотка! Регулятор громкости 11. Бадабумц, пульсорный реверса. Отлично. Мы выполнили задание. Это прекрасно. Фух, это было достаточно сложно для меня, да? Следующий. Блять, еще, еще много. Вообще заданий, интересно будет. Мы уже 2, 3, уже четвертую точку, получается, открыли. Подождите. 1... Вот это вот я не понимаю: вот это один вот из 25, один из 30, 4. Вот это я что-то не понимаю. Как это? 12 из 50. А! Это будет. Сложность вы имеете в виду? Это типа Сложность военной, в военном плане Ладно, ребят Мы с вами продолжим потом В следующей серии Потому что, как вы можете видеть Здесь все-таки два из трех огоньков Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх Если понравилось, спасибо за просмотр Пока-пока